Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу познакомить вас с сайтом, который называется zendforce.pro На нем можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. Сначала мы заходим вот сюда. Хочу обратить внимание, что здесь есть телеграм, есть о проекте, статистика. Это вы все можете посмотреть сами. Значит, регистрации ход одинаковые. Вы всегда вставляете свой логин, сюда пароль и заходите. Вот, например, войти. У меня уже все это вбито, войти. Войти. И вот мы находимся сейчас э, в моем аккаунте. Как видите, в Телеграме есть ежедневный розыгрыш 50 рублей. Ну, я пока ничего не вкладывала, ничего не делала. Текущая моя прибыль 10 копеек. И вот здесь написано, что если вы ничего не вкладываете, ваша прибыль в день 50 копеек, в неделю столько-то, ну, здесь сами посмотрите. Здесь можно получить бонус. Бонус. И вот я получила бонус в размере 15 копеек. Там вот 15 копеек. И у меня теперь на балансе уже есть вот эти 15 копеек. Далее мы можем перейти в товары. И здесь можно будет для того, чтобы увеличить свой заработок, купить майнеры. Майнеры есть ра разной цены от 10 рублей до 160 тысяч рублей ну сами понимаете, чем больше цена, тем, конечно, и доход выше я сейчас буду покупать, заодно посмотрите, как покупать сначала нужно э, пополнить баланс пополнить баланс вы, когда только зарегистрируетесь и первый раз войдете, у вас вот здесь вот будет строчка, надо будет вставить свой паер-кошелек. Паер или фрикассу, это как вы хотите. Я на паер, поэтому я вожу сюда 30 рублей и пополнить баланс. Теперь, вот на этот номер кошелька я должна перевести 30 рублей. Переходим на паер. Итак, вот сюда на галочку. Сюда мы вставляем э, тот номер паера, который мы скопировали, вставить. Здесь обязательно смотрим, чтобы были рубли. И сюда я ставлю 30 рублей. 15 копеек – это комиссия. «Перевести». Был успешно сделан перевод, теперь я беру ID транзакции, вот так, ой, единичку не зацепила, то есть до решетки Копировать, или вы можете взять в истории вот отсюда, это одно и то же. Возвращаюсь я на сайт, сюда вставляю номер транзакции, вот. Вот он И зачислить Давайте немножко подождем Платеж на 30 рублей успешно проведен Вернуться в кабинет Вернемся в кабинет Теперь я опять нажимаю, нажимаю на товары И нажимаю где 30 рублей написано Вот этот майнинг купить Купить Успешная покупка. Заработок увеличен. Теперь я нажимаю вот сюда на мой заработок или могу здесь посмотреть прибыль в день 2 рубля 31 копейка, ну и далее вы можете посмотреть сами мой заработок Ну здесь здесь тоже самое Здесь вот э, написано, что куплен майнер второго уровня и майнер первого уровня нам дается в подарок. То есть кто не хочет с вложениями, тот может остаться на подарочном майнере. Так, э, теперь рефералы. Здесь будут ваши рефералы, вы будете получать 8% от их вклада на баланс вывода и здесь у нас реферальная ссылка. Моя будет как всегда под видео. Теперь я делаю «Выйти», «Выход». Вот такой у него вид, работает он сегодня первый день, как видите, где-то здесь было написано, что первый день, то есть есть э, вероятность, что я окуплю свои деньги, может быть выйду в прибыль. На этом все, как всегда я вам желаю большого здоровья, крепкого здоровья и, конечно, хороших доходов.